Всем привет, с вами Макс Риск. Канал поставь лайк, и тебе с этого значка упадет то, что у меня прям тебя руки. Давай, 3-2-1, у тебя упадает Брюс. Ну это такой все, персонаж лучше, ты его поставил лайк хоть. Ну подпишись на канал, ⁇ ё -мо ⁇ давай, сделай это. И я расскажу тебе, как же играть за Пэппер. Ну что ж, давайте начнем. В общем, первый гад, заходите в битву, заходите в зубу, ссылочка будет в описании, как скачать зубу предложение зуба так в общем пеппер она как вы знаете дальнобойщица да да значит мы должны не ближне бояться кидаться чтобы всех напугать так смотрите смотрите тут уже нас лари поджидал да значит а кто такой хитрый лари в общем мы должны выживать не умирать все выживать во первых случаях не умирать так тут у нас бык блин вот сюда пойдем. Он должны хоть топ-3 за Ну, попытаться выживать. Ну, это логично, конечно. В общем. Выживать, ждать, уходить от всех. Это такой говорит, Я уже записывал первый ролик. Он, конечно, будет топал, но я его не записал. Просто сам с собой разговаривал. Они а с вами. Ну ладно. Придется еще раз записать так смотрим карту конечно видно что он суж сужается но как мы знаем Лобус это музей такой кубашки смотрите Тут у нас леопард смотри, смотри внутри пошел за мной пошел за мной как я вижу я возьму в общем уходим от всех отбиваемся э -э пеппер подходит для отбивашки поэтому увидимся в пятник отбиваемся уходим от него и топ занимаем место в общем если у вас 200 кубков то вам будет реально сложно. Если у вас там 900 кубов, кубков, то вам будет легкотня. Почему так? Потому что. Там соперники, -мо, отстань! Соперники слабые. Да все, пошел вон. Сейчас тебя проучим, чтобы тебя взять там ХП? В комиссию. Комиссия, нужно платить за комиссию, да? Да, что ты ему? Так бесплатно. На что? Так думал, ага. Ну блин, ну сорян, чувак, я записываю ролик, так вот. Тихо, тихо. В общем, а вот так нужно отходить от него. Эм, блин. Очень тяжелый соперник. Он хочет поближе подобраться. Я сейчас кину так вот. Там бам сделаю, потом он меня заметил вам вырубил его. Все, заслужил все таким. Вы видите, топ-5 занимаем. Топ-5 занимаем. Так, КПшки используем. Также быстро, быстро, быстро. Как можем. Так, уходим из огня, потому что ау, не опасно. Штучкам прячемся здесь. Если никого тут здесь нет. Фух, все, занимаем точку. вообще понятно, думаю. Уворачиваться нужно. Э, догонять соперника. Не отпускать его. И вытащер. Все. Ну, вообще, нужно занять топ-1 еще показать. Хоть топ два займем, когда ролик получится. Не получится, значит, Пеппер не крутой. Давай посмотрим, сможем или нет. Ждем до конца, ждем до конца, никуда не идем. Так, так, так, так, так, так, так, чтобы люди сомневались, что мы там в кустах. Все, занимаем. Так, ждем до конца. Как и всем, жду до конца. Ну, Пеппер должна сильнее ждать, потому что она сильнее всех. Ждем. Топ-4. ТОП-4 занимаем. Так. Там трое человек ищет друг дружку. Так, Сейчас попробую. Подойди сюда. Ах, что такое Ховно. Нашел все-таки меня, на. Да? Я думаю, что он там был. Что нет? Ладно, занимаем место. О, ловушка. Ах, ты такой хитрый, Ой, какой ловкий. Ай-яй-яй-яй. Не, уйди. А где а, другой а он бочка лежит, лежит. Ага. тихо блин ну почему всегда слабых вот видите тихо прячется он, нам тоже так нужно отстань блин меня вырубили все-таки ну сражайте давайте три на 3 в общем вот так вот и все всем спасибо за просмотр канал макс всем за просмотр канала макс риск риск старт ссылочка на канал буду в описании макс риск и макс риск просто всем удачи всем пока